Привет, девчонки, в зоне вещания проект Варимизофиса.ру, и я, Юлия Рыж. И, и сегодня я хочу вас еще раз познакомить с моей ученицей, да, Татьяной Плышевской, которая живет уже на Самуи он, третий месяц. Тань, в прошлый раз мы с тобой встречались и разговаривали о том, что у тебя есть и, и как бы был интернет-магазин Сваровский, да, который помогает тебе зарабатывать. Но, насколько я знаю, ты не остановилась на этом и развиваешь проект, проект параллельный с, со своим интернет-магазином. Скажи, что тебя вообще побудило для того, чтобы ты, в общем-то, ну как бы перевела на второй план интернет-магазин «Сваровский» и занялась более другой, более тебе интересной тематикой? Ну, во-первых, началось все с того, что я, у меня был уже интернет-магазин, то есть у меня уже был стабильный доход, который позволял, позволил мне уже приехать в другую страну и жить здесь комфортно. Ну, а затем уже как бы я начала развиваться, у меня были свои идеи. Я начала просто ради своего удовольствия вести блог, делиться своими какими-то мыслями, знаниями. Я много информации давала именно по интернет-магазину, вот как я веду свою деятельность. И меня это настолько увлекло, что мне захотелось тоже что-то создавать свое, и ко мне начали обращаться люди. Они спрашивали, как тебе удалось достичь таких результатов, как ты вообще смогла организовать свой бизнес таким образом, чтобы оставить его в Минске. Он у меня работает именно на территории Республики Беларусь, и там и доставка, и люди, которые работают и помогают мне. И они хотели, ну, тоже, чтобы я их научила таким же образом как бы все это делать. И я поняла, что эта информация нужна. Я начала писать какие-то бесплатные статьи. И потом ко мне даже начали обращаться люди, чтобы я им уже помогала именно открыть интернет-магазин и ну, организовать всю деятельность mm -hmm. таким же образом. Mm -hmm. И это ну, настолько меня увлекло. я понимаю, что я действительно помогаю людям. И столько благодарности, столько всего хорошего, что просто уже, наверное, интернет-магазин как-то перешел на второй план, и вот mm -hmm. эта вот деятельность у меня уже самое основная стало. Смотри, Татьяна, вот мне интересно, вот да, мне все спрашивают, вот у тебя 15 источников дохода, а как вообще вот, в общем-то, функционируют все остальные? Расскажи мне, вот ты оставила свой, принципе, интернет-магазин, ну, скажем, на второй план перешел, да, и как сейчас он продолжает свою жизнедеятельность, что ты, сколько времени ты в него вкладываешь, может быть, на кого ты его оставила, чтобы было понятно людям, что когда можно отпустить свое детище? и заняться более интересным каким-то видом? Наверное, именно у меня ушло где-то приблизительно около года, чтобы я уже стабильный доход начался с этого интернет-магазина, чтобы я нашла людей надежных, которые бы мне помогали, и что я со спокойным сердцем могла бы уже оставить uh -huh. свою деятельность и переехать в другую страну. Но Это у меня так получилось, uh -huh. возможно, это можно сделать и быстрее, uh -huh. если все грамотно организовать. Ну, вообще вот именно само делегирование, это очень помогает. Когда тебе люди, которые знают, во-первых, как это сделать, они даже лучше тебя это сделают, какие-то uh -huh. дела. Вот это вот именно самое главное, что мне помогло оставить, интернет магазин и уже заниматься другими делами. То есть основной вывод это то, что бизнес можно оставить тогда, когда в нем есть ключевые люди. Да. Хорошо, давай тогда поговорим о том, как найти этих ключевых людей. Ну, точнее, как может быть, как ты вот их нашла и почему ты поняла, что это те люди, которые тебя там, например, не бросят, не кинут, потому что многие говорят, как это так, на кого я оставлю, а вдруг это все развалится? У меня у самой сейчас офлайн бизнес далеко, ну, в общем-то, в России он функционирует из меня, и я да, ну, как бы получаю удовольствие от того, что люди получают удовольствие от моего бизнеса, вот и все. Ну, у нас вообще подобралась женская компания. Mm -hmm, ну, женская компания. Вообще, как бы у меня же помощница есть, и я ей ставила основные дела и она как бы ну следит за тем чтобы все было сделано чтобы доставки до... то есть да. доставка все было... все как бы она мне помогает есть девочки курьеры которые занимаются именно доставкой она просто следит э, именно за деятельностью уже в, э, в Минске mm -hmm. я в основном делаю только э, те дела которые можно сделать через интернет то есть я продвижением занимаюсь, uh -huh. также я там наполняю сайт там картинками, описанием, uh -huh. ну и все. Вот это сейчас основная деятельность, но она не занимает много времени, потому что магазин работает, и как бы развивается. И развивается да, да. Тань, ну смотри, вот есть эта девочка, да? угу. а, она все вот это делает, да. Но мотивации, наверное, ты же все-таки ставишь. Например, да, если раньше ты в основном все это делал, да? то по деньгам, получалось, все это забирала себе. Сейчас ты начала делегировать, и деньги начали в равных долях распределяться, правильно? Да. Основная мотивация у девочки, наверное, сейчас, на данный момент, это просто, ну, как бы работать и зарабатывать больше денег, правильно? Да. То есть основная мысль, что если вы хотите очень много бизнесов. Лучше иметь 1% с каждого бизнеса, чем 100%, и ты все делаешь, все свое время вкладываешь для того, чтобы с этим э, этот бизнес вести, правильно? Да, абсолютно правильно? согласна, да. Вот, поэтому, девочки, если вы хотите много бизнесов, то берете э, один бизнес, раскручиваете его, доводите до определенного результата, когда вы чувствуете, что его можно уже опустить в свободное плавание, снижаете процент получения дохода с этого бизнеса для себя, увеличите его для тех людей, которые в вашем бизнесе, и э, затем, строите столько бизнеса, для того, чтобы у вас было много источников дохода. Спасибо большое, Татьяна. Спасибо а, тебе да, за вопросы. Еще, да, встретимся, я думаю, еще неоднократно. А, с вами была Юлия Рыж и Татьяна Плышевская. И проект ру Не переключайтесь. Всем успехов.